Всех приветствую, Меня зовут Сергей и вы попали на канал Окигай. И давайте в этом видео просто порадуемся. Биткоин наконец-то пробил а, предыдущий локальный максимум и наши первые две цели а, практически полностью реализовались по сигналу. То есть первая цель полностью реализована, это 51 тысяча долларов, а вторая цель находится на уровне 57 тысяч долларов и мы почти до нее дошли. А сейчас стоимость биткоина... Это 54 тысячи долларов, и максимум у нас был на 55 тысячах долларов. Так вот, мы с вами предполагали выход вверх, то есть пробой локального максимума в октябре, то есть середине-конце октября. В итоге у нас пробился локальный максимум 6 октября, и теперь мы ждем уже пробития глобального максимума. А судя по предыдущему циклу, давайте обратимся к предыдущему циклу, у нас предыдущий уже глобальный максимум был пробит... 12 октября, то есть в середине октября. Время на это у нас еще есть. Опять же, что может положить по биткоину? Биткоин как сквозь масло проходит через уровень сопротивления сверху, то есть был огромный памп. Теперь, естественно, по всем канонам, по всем законам технического анализа нужно повторно протестировать этот уровень уже сверху вниз. То есть уровень сопротивления стал для цены уровнем поддержки. И желательно нам нужно его опять же протестировать и направиться... При отскоке далее на повышение Но учитывая то, что это биткоин, опять же, может быть просто импульсное движение колоссальное Где-то здесь на уровне 57 тысяч или даже в районе глобального максимума можем немножко постоять буквально, я думаю, пару дней, может даже меньше И направиться дальше на повышение Конечно, пробой может быть и ложным, но это маловероятно, учитывая все данные, все факторы, которые мы с вами здесь нашли то есть, если пробой будет ложным, это будет печально, и придется немного пересмотреть наш анализ. Пока что мы придерживаемся такой картины, дальнейшее повышение возможно с небольшой коррекцией вниз. Но опять же, мы имеем дело с пятой финальной волной роста, и она у нас происходит импульсно и крайне быстро. То есть, это такой прямо кульминационный момент, где... Цена просто очень-очень быстро а, доскакивает своего максимума и также быстро откатывается Но до окончания пятой волны, опять же, время еще есть, судя по предыдущим циклам То есть каждый раз бычий рынок кончался, <coughs> то есть каждый раз бычий рынок кончался в декабре а, И вероятнее всего, данный бычий рынок также закончится в декабре Может быть, немножко пораньше Нужно смотреть по ситуации, опять же, нас интересуют как время... не только временные, но и ценовые цели Посмотрим, докуда биткоин сможет дойти в рамках этого бычьего рынка. Я сам покупал биткоин и советовал покупать еще в данном диапазоне на уровне 30 тысяч. То есть я очень часто говорил про уровень 30 тысяч и говорил, что это самая выгодная точка для покупки в тот момент. Надеюсь, многие меня послушали и опять же имеют в данный момент прибыль. То есть я желаю, чтобы у вас все было хорошо у вас была Опять же, прибыль. Также мы с вами покупали биткоин по цене 40 тысяч. Я прям при вас заходил на биржу и покупал биткоин. Коррекция да, у нас была, и мы с вами купили биткоин. Сейчас мы видим импульсное движение вверх, это, конечно же, не может не радовать. Опять же, душа радуется, все счастливы. Но опять же, сейчас эйфория будет, вероятнее всего, нарастать, настроение будет улучшаться. И как раз-таки в последней пятой волне будет максимальная эйфория, максимальная и вот когда будет прямо самый-самый пик эйфории, мы с вами свалимся в медвежий рынок. Так что следите, опять же, за настроением, да, в чатах, в комментариях и за также моим настроением. Я тоже вот сейчас рад, но пока что не настолько сильно. <си> ну, то есть биткоин может, конечно же, еще подняться в два раза больше. Вот, друзья, на этом видео подходит к концу. Пишите в комментариях, покупали ли вы биткоин на этих отметках. Пишите, может быть, сколько вы заработали. Пишите ваше мнение, пишите вашу обратную связь. Ставьте это видео палец вверх, если вы делаете лайки, друзья. Всем желаю всего наилучшего, лучшего, всем профита. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не видео, Друзья, всем всего еще раз самого лучшего и всем пока.